Ветераны бадминтона наверняка помнят, что все раньше играли ласточками. Но современная индустрия бадминтона предлагает огромный выбор ракеток, от начального уровня до топовых. Разные серии, разные характеристики по балансу, жесткости, весу. Так какая же ракетка подойдет именно вам? Вы на канале Про Бадминтон. Это видео будет первым в серии по разбору и обзору современных ракеток для бадминтона. Читая описание ракеток на страницах популярных интернет-магазинов, мы можем видеть следующие характеристики. Такой-то вес, такой-то баланс, такая-то жесткость. Что скажут эти характеристики для бадминтонистов-любителей, особенно для тех, кто пришел в бадминтон относительно недавно? Как подобрать то оптимальное сочетание баланса, веса, жесткости, силы натяжения струн, толщины ручки для того, чтобы выжить из ракетки максимум возможности? На самом деле очень часто бадминтонисты-любители покупают свою ракетку, основываясь прежде всего на дизайне, на весе, на том, как она лежит в руке, зачастую даже не пробуя предварительно ее в игре. Ну или берут ракетки у своих коллег-бадминтонистов для того, чтобы понять, подходит она им или нет. Не то чтобы оптимальный подход, но тоже имеет место быть. Но все же лучше пойти другим путем. Возьмем три топовых бренда, так сказать класса А бадминтонной индустрии. Это Йонокс, Виктор и Ленинг, натянем их одинаковой струной с одинаковым усилием. И перенесемся из студии в Москву. В этой сумке 270 тысяч рублей. Валюта, топовые бадминтонные ракетки. И сейчас мы пойдем и протестируем их для того, чтобы вы знали, какая ракетка подойдет именно вам. Всем привет! Меня зовут Григорий Воробьев. Я являюсь мастером спорта по бадминтону. Сегодня мы наконец-то подошли к тому моменту, когда мы сможем вам рассказать про ракетки, как их выбирать, под какой стиль уровень игры и под вашу тактику игры. Разберем у нас сегодня 5 вариантов ракеток: атакующие, универсалки, защитные легенькие да и легенькие ракетки так э, на данный момент у меня в ракет в руках э, 6 разных ракеток э, фирмы Виктор, Yonax и Linning это топовые ракетки которые мы сегодня с вами пройдем Чтобы я хотел сказать по этой ракетки Victor э, по заявкам пишут что баланс Чуть выше среднего Он как будто бы она универсальная, Но нет По мне вес полностью акцентирован На верхушке головки При каждом замахивании я чувствую Как уходит баланс именно вверх Эта ракетка предназначена Для игроков атакующего стиля Не особо быстрых Она мегенькая гибенькая Хорошо развивает скорость При размахивании хорошая амплитуда Гибкость вот. В принципе, довольно хороший, оптимальный вариант для атаки. Теперь переходим к следующей ракетке. Это у нас Yonex Astrox 88D Pron. Это у нас рестайлинг 88-й ракетки. По объявлению она идет атакующая, но на самом деле баланс у нас находится чуть ниже. Головки идет кверху. Это ракетка для тех, у кого хорошая кисть, хорошая быстрая игра, плоская, в основном защитная, разводящая. У нее очень хороший контроль валаны. Так что, ребята, у тех, у кого чуть-чуть страдает смешно, но очень хорошая кисть, я бы посоветовал взять 88D. Так, следующий вариант, опять же, атакующая ракетка от Yonex, модель Astrox 77. Но этот вариант не для профи, он больше подходит для продвинутых любителей, в хорошей ценовой категории доступная весьма, ракетка мягкая, изящная, хорошая, упором идет в головку она также для атакующих в стиле игры чем если ваша основная тактика игры идет от атаки этот вариант ракетки для вас так 99 ракетка astrax 99 ракетка создана для атакующих одиночников очень хороший вариант для профессионалов и ребят уже которые достигли хорошего уровня игры в бадминтоне. У нее очень хорошая стабилизация после удара. Если мы пробьем смешанно, а тут же быстро восстанавливается. Нет никакой дрожи. Беше идеальная быстрая ракетка для атакующих одиночников. Так, перешли мы к модели моей любимой когда-то. Кто как ее называют? Кто Диора, кто Дуора просто народе просто дура Вот Ракетка по заявке идет с балансом в головку Но в ней есть свои модификации и свои плюсы и минусы Это ракетка двух типов Тип атаки и тип защиты На ней прямо написано атакующая сторона, защитная сторона она подходит профессионалам, которые полностью могут управлять собой, своим телом, ударами и контролировать ее. Не подойдет она для всех подряд любителей, как бы вы ни хотели. Это тяжелая ракетка и она очень любит аккуратность. Малейшие погрешности она о себе даст пронять. Она очень мягенькая, хрупкая, но это отличный вариант для девчонок, mm -hmm. девочкам прям эта ракетка подойдет и я ее советую Ракеточка Виктор э, Трастер Лаго что ли да Руага. Рига Рига А так Виктор Трастер Рига э, Ракеточка реально атакующая э, с твердым с очень твердым с очень твердой головкой средней средней гибкости стержень. Э, я явно почувствовал отдачу себе после каждого атакующего ну, вот, удара отдачу в рукоятку а, ракетка хорошая подойдет для атакующих Астрекс 99, ракетка жесткая, комфортная, Слушайте, понравилась она мне в управлении, где-то меньше нужно работать с пальчиками, кисточками, доворачиваться из-за своего баланса в головку она сама доигрывает вот эти мелкие разводки, которые нам нужны. Понравилась в атаке, очень уверенно себя чувствует, быстро возвращается в исходное. Ну, в принципе, очень достойный вариант для профессионалов и любителей уже хорошего уровня игры. С ней будет довольно-таки комфортно играть одиночку. Так, да, Deore Yonex Dior 10. Хорошая ракетка для девчонок, для меня, конечно, это беда. Не люблю такую, такую разбалансировку, где вам нужно постоянно менять, не то чтобы менять под ракетки, а контролировать, как, какой стороной она находится. Где она находится, атакующей стороной, где защиты. Потому что если вы чуть-чуть потеряете, потеряетесь и возьмете подзащитную во время атаки, у вас пройдет провал, так как баланс у него смещается чуть ниже. Переворачиваем и атакующей стороной, у него баланс чуть уходит в верхушку. Из-за из этих недоработок эта ракетка подходит а, только уже хорошо играющим ребятам, профессионалам, которые уверены в себе, в своих силах и в своих навыках. То есть ракетка Идеальная, хорошая, но в ней есть минусы. Минусы ее состоят из-за дисбаланса. То есть девочкам это идеально подойдет. разбирайте. Так Переходим к универсальным ракеткам, у которых баланс чуть выше головки. Эти ракетки уже приспособлены для ребят, у которых более-менее разводящая игра. Не силовая, а уже технически, тактическая. У кого хорошая защита, хорошие плоские, но нет э, своей сильной атаки. Эта ракетка для вас. Если у вас также чуть плохо с кистью, она не настолько сильна, как для атакующей это вариант ваш. Здесь э, вот эта ракетка у нас Трастер э, F. Эта ракетка играет Тайдзуин. Шикарная ракетка для девчонок что я про нее могу еще рассказать мягенькая комфортная сами видите как она гнется все прекрасно надо стучать надо постучать так следующая ракетка фирмы ленинг 3d калибр 901 инсайт Ракеточка с балансом чуть выше серединки. Опять же, для игроков с... средней атаки это защитники, разводящие игроки первого темпа. Если мы рассматриваем пару миксы, то, то, то это для игрока, который играет в передней зоне, который создает скорость, ускоряет и создает саму тактику игры и ход игры. Ракетка послушная. Мягенькая. Единственный недостаток для меня она, у нее слишком мягкий гриф. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но из-за своей мягкости она долго возвращается в идеальное состояние. То бишь, при моем смеше ей нужно сделать еще 2-3 колебательных движения и стать обратно в обратном исходное положение. То бишь, ракетка идеальная соотношение цены и качества прям на все процентов для атакующих девочек и для разводящих парней на сетке ракетка в основном для парников либо для ребят у которых нету сильной атаки так вот переходим к второму варианту предыдущей ракетки ленинг 3d калибр 900 c combat здесь у нас ярко выражен баланс чуть выше головки ракетки нежели в предыдущей модели Это ракетка более Атакующая, нежели чем то Та у нас больше универсалка идет под защиту, а это больше под атаку. Плюсы мягенький, хороший гриф. Мы чувствуем плотную головку, то что она не теряется, не ходит ходуном, как это бывает в некоторых вариантах ракеток. Ракетку я бы посоветовал эту приобретать для игроков задней линии в паре либо для одиночников ракетка Victor Driver X9X. Ракетка у нас универсальная, с балансом посередине головки. Этот вариант подходит как для девочек, так и для мальчиков. Вариант этот для людей, которые уже хотя бы занимаются там 2-3 года и попадают по валанчику. Этот вариант для вас идеальный так как здесь нету явно выраженного баланса в головку, либо в гриф ракетки, или в ручку в тут же, к которую мы перейдем дальше к ракеткам. А, вариант средненький, оптимальный, хороший. То бишь, этой ракеткой у вас будет полное, полное чувство и контроль волана. Так, следующая ракетка виктором Aura Speed 90K. Ракетка из серии универсальных, не ярко выраженным балансом по середине ракетки. Он не уходит и не в атаку, и не в защиту, то бишь он чуть выше универсалки идет в головке. Ракетка хороша сама по себе, мягенькая, комфортная, легенькая в управлении. Ракеточка подойдет как девочкам, так и мальчикам, у которых игра идет не особо агрессивная. Если вы хороший э, тактик, но без сильного смеша, это ракетка ваша. Продолжаем разговор в этой же линейке, об универсальных ракетках. Пришли мы к ракетке Yonex Astrox 88D Defense. Ракетка заявлена как для игроков-парников, для защиты, в основном для защитников. Ракетка хорошая, плотная, гибкая, она отличается тем, что внутренность у нее, мы сразу слышим, что это не пустышка, головка у нее крепкая, подойдет она всем игрокам, и парникам, и одиночникам, и микстерам, это универсальная, топовая, хорошая ракетка. Ракетка 5 Ракетка оправдывает свою цену, свое качество. Топ-ракетка среднего уровня, ой, среднего баланса. Жесткая с, хорошим, с хорошей управляемостью. Очень понравилась она как в атаке, так в контр... также в плоских и в защите. А, на сеточке, конечно, есть чуть-чуть похрамывание для нее, но в целом это прям... Шикарный Такой вот была первая часть обзора топовых ракеток от самых популярных брендов. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить вторую часть, ну и заодно поставьте лайк.